Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня знакомим вас с нашим детским аллергологом-пульмонологом, иммунологом, Гайдук Ириной Михайловной. Ирина Михайловна, заведующая детским аллергологическим отделением. Детский аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, имени академика Александра Федоровича Тура, Педиатрического университета, имеет специализацию по пульмонологии, педиатрии, семейной медицине. Стаж работы аллергологом более 25 лет, в 2013 году защитила докторскую диссертацию на тему респираторной аллергии у детей, эпидемиология, современный подход к терапии, автор 36 печатных работ, трех методических рекомендаций, член РААКИ, записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, allergomet.ru. клиника Аллергомед, allergomet ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.